раздражительность — это главный симптом предболезни. То есть сначала мы раздражительны, потом мы заболеваем. Многие считают наоборот. Не знаю, замечали ли вы, но все больные люди, как правило, раздражительны. И повторю, это не следствие болезни раздражительность. Сначала появляется раздражительность, а потом болезнь. Это предболезнь. И с этим можно бороться, и это можно устранять легко на первых этапах. Когда мы уже раздражительны сильно, это уже э, болезнь прогрессирует, хотя мы можем ее не чувствовать. Но с этим тоже можно бороться. В принципе, на любом этапе с этим можно бороться. И сегодня я вам покажу, как и что делаем с этим мы. Потому что раздражительных людей сегодня кризис, вы знаете, сегодня война, сегодня люди убивают друг друга. В интернете, если вы уже в соцсетях что-то писали, вы прекрасно знаете, насколько этот процент раздражительности повысился в сегодняшний день. Это говорит о том, что человечество уже начинает болеть. И эта болезнь выливается вот в такие вот конфликты. Я понимаю, сегодня, сейчас, когда мы стоим на гвоздях, вот я в соцсетях написал, что мы стоим на гвоздях, они говорят, что ты стоишь на гвоздях, иди вон в... там, где воюют, походи по минам, по этим, раз тебе хочется острых ощущений. Это, как правило, люди, которые этим раздражены, они понятно раздражены, почему. И, как правило, у раздражительности есть... Ну, желание применить какую-то силу. Собственно говоря, это и является следствием того, что в итоге получается война. Но мы на это не хотим обращать внимания, потому что нас многое раздражает. Поэтому я к тому, что надо с этим бороться или нет. Если вы считаете, что нет, выключите это видео, не смотрите. Но если вы понимаете, что раздражительность она не бывает всеобщей, она бывает только личной, а уж личная, помноженная на много личностей и является всеобщей раздражительностью, то тогда вам имеет смысл досмотреть до конца это видео и понять, что с этим делать. Многие считают, кстати, что раздражительность это вопрос силы и вопрос, ну потому что сильные люди, как правило, более раздражительные. Да? Вот мне тут кто-то может написать там, я сейчас тебе морду на без, то что ты эти вещи говоришь вот особенно когда ты крепкий тебе 30 лет я не знаю я в 30 лет наверное, тоже мог бы 60-летнего мужика набить морду старику вот правда мне в голову это не приходило но мог бы сильнее было бы Вопрос в том, что это же не, не, никакое не достижение, правильно, это просто раздражительность. И когда человек потом начинает трезветь, и когда после того, как набил, ведь, наверное, у всех сильных людей бывало такое, что ты набил слабого, ты от этого потом не чувствуешь ни удовлетворения, ни радости, ты просто стыд и, и очень неудобство. Ну, зачем я это вообще делал? Как будто это и так не ясно было до того, как я начал его бить. Но именно это происходит, когда, когда сильная сторона думает, я сейчас слабую сторону могу набить. Вот. Правда, получается иногда сама по мозгам, по зубам. Вопрос в том, что к этому приводит всегда именно раздражительность. Это симптом предболезни. Вот. Ну и теперь как с этим бороться? Если у вас уже она появилась, Нужно понять первое, что это не всеобщая там, проблема, это проблема личная моя, и мне лично только с ней и есть, и только я лично могу с ней справиться. Никто за меня этого не сделает. И вот тогда приходит вопрос: а что конкретно делать. Ну, я уже сказал, мы стоим на гвоздях, мы делаем очистку организма. Мы, мы создаем стрессы сами себе, невзирая на то, что мир создает стрессы, мы сами себе создаем стрессы с определенной целью. Потому что если понять, почему вообще в мире происходят катаклизмы, то они происходят потому, что человечество начинает расслабляться. При, при расслабленности оно становится, кстати, раздражительным. И это и приводит к войнам. Но заметьте, в итоге, после войн... Они нам тоже необходимы, эти войны, как и стрессы человеку, так и войны э, человечеству, для того, чтобы стать добрее и убрать эту раздражительность. Это вот своего рода очистка очистка от многих людей, которые были такие раздражительные, что даже убили друг друга. Вот. Причем не те, которые раздражали, потому что те, которые раздражают, они сидят в кабинетах каких-то. И как во дворе, да, двое дерутся не потому, что они плохие люди или плохие ребята, или один плох, хуже другого. Они это выясняют, естественно, но не поэтому они дерутся. Это потому, что какой-то хороший подошел, сказал, слушай, я твой друг, а вот тот, а тебе знаешь, что говорит? Он говорит, как? А ну пойду разберусь. Пошел, и вот они дерутся, а этот, который сказал, сидит и смотрит. Это потом он... Вот такие потом становятся политиками, и они продолжают это делать, когда уже... У них в много людей. Поэтому войны — это следствие нашей раздражительности, которая следствие нашей расслабленности. Когда мы ничего не делаем, и раздражительность, коэффициент увеличивается. Если вы заметите, то э, после войны наступает отрезвление человечества, и люди становятся добрее. Ну, многие из тех, кто были злые, поубивали друг друга, остальные пытаются стать добрее. И результат после Первой мировой войны, это первый закон о беженцах, например, появился. После Второй мировой войны появился такой документ, как декларация прав человека. То есть у каждого человека появились права. Узаконенные вынесли закон, объединились все страны, ООН, кажется, называется, да, и создали такой закон. Вот. Соблюдается он или нет, первое время он соблюдался, а потом он начинает меньше соблюдаться, и потом опять начинаются войны. И это было не сейчас придумано, это всегда, сколько было человечества, всегда так происходило, и даже если сейчас эта война произойдет, и мы останемся жить, то будет дальше то же самое. Можно по этому поводу переживать, а можно понимать, что это происходило всегда и будет происходить, независимо, вот я буду жить, не буду жить, все равно оно будет. Вот. И тогда мы приходим к тому, причина и следствие. Причина раздражительность. Причина раздражительности это наше нездоровье, нездоровье наше поджелудочное, начинает вырабатывать больше желчи, люди желчные начинают становиться раздражительными ругать друг друга и думать, что они все правы, хотя, по сути, это симптом предболезни. Вот. Давайте подойдем уже к тому, как с этим справляюсь я и как, что мы делаем, и как не я единственный, ну, как человечество с этим справляется, как люди, которые не хотят участвовать, например, в войнах, а хотят убрать причину этих войн, что они делают с собой. Потому что. Раздражительность всеобщая состоит из-за раздражительности каждого человека, каждой личности. Поэтому если личность возьмет и поставит себе задачу убрать раздражительность в себе, и таких личностей будет много, то войн будет меньше. Вот о чем речь. И как это делаю я? Я делаю очистку организма, делаю очистку кишечника, потому что благодаря загрязненности это и создается... Интоксикация, которая и приводит моё, мой, мой желудок, желчная печень к тому, что вырабатывается больше желчи. И я становлюсь раздражительным. И после очистки я становлюсь более спокойным. Я могу взвешенно рассуждать о том, о чем сейчас мы с вами рассуждаем. И вы можете это тоже сделать, если будете менее раздражительны. Повторяю, если хотите, можете раздражаться, можете считать меня причиной этих войн и можете хотеть мне набить лицо или убить меня. Но представьте себе, что вот э, есть раздражительность, есть э, война где-то идет, есть умирают люди и есть я, который об этом говорит. Э, и если я вас сильно так раздражаю, попробуйте меня убрать. Представьте, меня нету. Вот, я умер или не знаю, что, придумайте что-нибудь, что меня нету. Война останется, раздражительность останется и все остальное останется. Поэтому я не причина того, что происходит. Я просто э, как тот громоотвод, который вы себе выбрали для того, чтобы свою раздражительность куда-то громыхнуть молнией в меня. Я повторяю, если вам надо это делайте, но просто попытайтесь это проанализировать, и вы увидите, что я здесь никакой роли не играю. Я просто об этом говорю. Вот. Ну и теперь к тому, если вы все-таки решили с этим справиться, вот сейчас я прошел очистку организма, поэтому я могу так спокойно об этом рассуждать. Меня тоже все многое раздражает, но я понимаю, что нужно делать с собой, чтобы это не превратилось в болезнь. Вот В мою и в, в, во всеобщую. Мне за 60, я болею ну, за последние пять лет, может быть, один раз я был у врача, и то с зубами. Поэтому у меня есть причины и есть возможность об этом говорить. И я могу показать, как это сделать, потому что я это прохожу. Последние 10 лет я этим занимаюсь профессионально, я еще обучаю других. Я могу показать, как вам это, как справиться с этим, как сделать очистку организма, как сделать детоксикацию, очистку организма и восстановить ту систему, которая отстает. Это уберет раздражительность. Частично навсегда ее убрать нельзя. И это э, даст возможность переоценить, сделать переоценку ценностей собственных и, может быть, исправить свою собственную жизнь. Особенно если вы беженец, особенно если у вас все катится в тартарары и вы не знаете, с чего начинать. Э, у вас есть возможность сегодня попробовать э, с, начинать с главного. Можно, конечно, второстепенно, потому что люди думают, я сейчас без работы остался беженец, многие беженцы сейчас так думают. И я, мне сейчас не до этого. Поверьте мне, в девяносто девятом году, когда я уезжал из Грозного, там была точно такая же ситуация. Я беженец с многолетним стажем. Очень большую часть этого стажа у меня документов не было. Никаких, ни паспорта, ничего. И я сумел справиться с этим. Но первое... Много времени я потратил на то, что на обвинения других, что они виноваты в том, что со мной это случилось. И, соответственно, у меня, пока этим я занимался праведным делом или справедливым, как я это называл, и, и боролся, у меня почти ничего не получалось. Получаться стало тогда, когда я убрал из головы эту раздражительность, убрал из головы все эти проблемы, которые, собственно говоря, сам себе и создавал. Потому что мы все проблемы создаем себе сами. Вот, хотите, верьте, хотите, нет. И пока не начал заниматься собственной головой, своим здоровьем, и пока не начал это, а начал я одновременно своим здоровьем и уч, обучать этому других, потому что обучая других лучше всего сам учишься. И у меня стало это получаться, сегодня я профессионально занимаюсь восстановлением своего здоровья и своего отношения к жизни людей, которые попали в такие ситуации, в которые попал когда-то я. Чтобы это сделать не так, как я, годами это мучиться и делать, а чтобы это сделать в течение нескольких месяцев, ну в крайнем случае в течение полугода или года, чтобы выйти на хорошее здоровье, спокойное, разумное отношение к своей жизни, собственно говоря, доход, который я получаю именно с этого, потому что это я преподаю. И неважно, будете вы это преподавать или нет, но здоровое отношение к ситуации поможет быстро найти работу и быстро найти занятость себя и прокормить свою семью в любом случае. Поэтому если сегодня у вас есть вопрос, что вас раздражает много и ничего-то не получается, то есть возможность это все исправить. Обращайтесь, будем делать это вместе, ну или заходите на мой канал, смотрите, как это делал я, у меня записи об этом есть, и набирайтесь опыта и делайте это сами или просто плюньте, если я вас раздражаю и попробуйте сами решить эту проблему без меня. В любом случае, рано или поздно она решится. И поверьте мне, какие бы катаклизмы в жизни не были, рано или поздно это все проходит, как э, когда-то, помните эту притчу о царе Соломоне, когда у него умерла жена, ему дали кольцо, и он на этом кольце прочитал, что все проходит, и это его слегка успокоило. А потом у него еще и умерла дочь, он выбросил это кольцо, а потом увидел, что там и внутренне, с внутренней стороны что-то написано. Он прочитал, что там э, спи, сверху было написано Все проходит, а внутри кольца было написано Пройдет и это. И он выжил. А в обоих случаях он хотел умереть. Поэтому не торопитесь умирать, все проходит, пройдет и это, а мы останемся и останемся мы с желчью и с раздражительностью и будем мучить этот мир и доставать его своими этими э, претензиями к нему. Либо мы будем перестраиваться и перестраивать этот мир в лучшую сторону. И устраивать свою жизнь, и рядом с нами люди, которые будут приходить, будут делать то же самое. Просто задайте себе вопрос, когда мир быстрее построится, тот, о котором мы мечтаем, в первом или во втором случае, и тогда у вас будет ответ, чем надо заниматься сейчас. Я на связи, остаюсь с вами, был Александр Волин. Обращайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будем работать, будем делать. Или, может быть, вы справитесь сами, я вам этого искренне желаю. И до связи, до встречи. Всего доброго.